Чувствует? Бросemos, <laughs> 90 градусов. <соединяющие> Какие там места не хватит Вот, что приехали, да? <соединяющие> не Адам, Адам в одну сторону 5 а, в другую сторону Бежать, да? Же взяли. а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, что такое? Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. да. Вот в прошлом году да? При этом еще больше Нет Был, был, был, был, чтоб не было, да? Я закажем,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 Do you want to go there?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 этот газ для худея, на падрике какой-то... Этот газ какой-то... Этот газ для худея, на падрике какой я Стоп, стоп, стоп. А, давайте сюда. Давай! Так, а чтобы потом Вот, это не будет. Это не будет. А ты не можешь этого делать. Поддержи, это не ну я не